Жила в таком ну, жизни, когда поднимала, много тяжелого работала. Потому что у меня ребенок его вечно таскала. В одну руку или в две? Не поняла. О -о -о -о. Просто где-то нагнулась, быстро взяла, побежала. Уже три дня валялась вообще без спины. Валя тут, здесь. Здесь у нас все вправо ушло, а здесь влево один позвонок. Уже че? Там детишки у вас. Хорошо. Не ожидала вообще, что так будет. Какие изменения у детей произошли? Ну, вообще сильно они вытянулись. Вот как вы говорили, они действительно вытянулись вообще сильно. Вот этих вот перекосов нету. Особенно мне виталий понравился. Я его никогда таким ровным вообще не, не, не видела. Но ну, сейчас это сохраняется? А пока да. Угу. Пока не вижу вообще нигде каких-то косяков. Ну, получается, уже больше полгода прошло. да. По Давайте сверху начнем. А, головные боли бывают сейчас? Вот сейчас больше почему-то головные боли. Когда появился это? Месяца три назад, наверное. В какой части головы В основном вот так вот. Либо эта половина фигачит, либо вот эта. Когда появляется боль? Вчера, например, у меня срывало с утра. Вот эту вот часть. Я проснулся и начинал уже с головной боли, правильно? Бывает, вот знаете, Или я даже не могу появляется. вам даже и сказать, вот когда, ну, бывает ну, утром, может быть, и то реагирую, вот на, на погоду стала реагировать. Ну, я так понимаю, на животе могу спите. животе я вообще ну. не люблю спать. Выясню, если вы спаете с головной болью, то это однозначно положение головы во сне. Вы проснулись? Я не, не просыпаюсь головной боль, она постепенно потом у меня... Хорошо, проснулся? во сколько? Ну, часов, на в 11 вот так вот нужно. В 11 дня Либо проснулась? Вечера. А во сколько заснул? тогда, получается? самое большое, это в 10, наверное. Рубая. Во сколько проснулся? Я в 6 проснулся. Ну, все отлично. В 6 проснулся. Дальше к скольки это начинается боль? Часов в 11, вот я вам говорю. Ага. А что до этого происходит? Какой разворожитель? Что до этого делать? По телефону вот таким образом не разговаривать ни с кем? Могу. Долго разговариваете? Ну, корона. А не замечаете, вот вспоминайте, вот после вот этого разговора. Да, что мы, знаете, не замечаю вот. А может быть, что вот после этого разговора, просто вот здесь как раз поджимается нерв, да, то есть как раз позвоночная артерия и вены поджимаются в этом положении. Идет ага. смещение подвигов шеи шейных позвонков. Ага. Когда вы начинаете разговаривать, 15, 20, 30, 40 минут вы разговариваете, вот, может быть, при этом готовите. Да все делаю. Да-да-да, и при этом вот этот разговор. Шей отделки я вам выставлю, но мне нужно, чтобы вы его сохранить. Потому что я так думаю, что это... Якости будет. Или же вы что-то делаете, что вас очень бес... сильно бесит, раздражает. Как только вот ферритин проколите, реально жизнь начнется. Вы прям увидите, а что чё... а можно было у меня так, не что не то, что, вы знаете, у меня сразу... И у ваших детей жизнь начнется. Я и просто... у мужа жизнь начнется. Голокружение бывает? Да. Резкой смене позиции бывает? Села встал. Резко. В основном не села встал. Просто даже вот эти вот какие-то резкие движения. Просто где-то нагнулась, быстро взяла, и побежала. А потом у меня, оказывается, а когда филитин, филитин сделаете, вы даже таких движений, у вас даже в мыслях возникает не будет. Звон в ушах есть? Нет, не Зрение как. Зрение 100%. Давление на глаза не бывает, как будто мысли в глазах. Э, нет, такой проблемы нет. Панических атак нет? Панических атак нет. Плечи, вот эти места. Вот эти места валят вот здесь. Между лопатками? Между лопаток. Бывает. Редко. Плечевые суставы болят? Плечевые болят. Пальцы от того, что они затекли у меня. Я не могу двигать ими. Проснусь, я не могу ими двигать, они затекли у меня. Ребра. Здесь, здесь, здесь болезнь а, есть? Нет. Где поясница? Здесь болезнь есть? Вот там самая вся. О, зла, да? Поясница а. болит справа слева или в серединке? Сперва я вам хочу рассказать. У меня болела поясница. 17 лет у меня это началось. Уже три дня валялась вообще без спины, не могла встать. Как нерв бывает, защемляет вот mm -hmm. так вот. И все, и ты просто орешь. Mm -hmm. Сейчас вся напряга ушла у меня в копчик. Ягодица. Ой, там вот. вообще все болит. Правая, и левое или обе? Все болит. Обе. Но в основном вот это вот. Стала тянуть ногу. Вот отсюда. По задней себе, да? Да, по задней. Вот отсюда начинаю и уходит угу. куда-то Колени болезнь есть? Да. Колени обе болят? Оба трещат, но лево уже выкачивали. А, выкачивали жидкость, да? Угу. Давно? Года 4-5 надо. Болеть стало. Икроножная а, мышца спазмирования есть? Вот это вот. Вот эта мышца. Это обои, когда сплю. Ночью спазм бывает, да? Обои, да. Да нет, просто вы устали. Эмоционально выплескать это все. Нормально. Просто переутомление идет, а переутомление очень быстро происходит у вас из-за, опять же, недостатка микроэлементов. За жизнь-то сколько мы страдали вся, вся жизнь у вас, у вас не благодаря вопреки. Аллергия есть какая-то? Есть. На что? Металл. Простые сережки, либо цепочки, все у меня вот на всему классе вот так вот было сравнено на шеей вообще. Вот такая вот была шея. Угу. Курите? Нет. Безболивающие применяете какие-то? Резко. Кисты меня задолбали, вот что Кисты у меня Кисты где? Яичников или где? Одну вырезали в яичнике в шестнадцатом году. Ну, это гормональные? А да. Вторая у меня в почке сейчас. И две печени. От них можно вообще как-то избавляться. А то докторам задаю вопрос. Нет, только ждать, когда они расти будут и врезать. Мы занимаемся. Фитотерапией мы занимаемся, если яичников называется. Или же на почках кистового надо уходит Уходят они? За несколько месяцев уходят. Там не скривлен, тут не скривлен, тут у нас позвонки все, с понедельника стресс. Здесь у нас должен тут прогиб, а у нас здесь бугор. Здесь болезнь съесть? Да, там целый, все, все видно. Все, ой, зла, да? Да. Ну смотри, вот в тот раз ноги выставил вам, и ног таз сохранился у нас перекос от таза нет. В нажимаем по 10-бальной шкале оценка. От 0 до 10. 10, нестерпимая боль. 0, просто нажатие. Оценка? Здесь? Тоже так же. Здесь? Однёрка. Здесь? пятерка. Здесь? Тройка. Здесь? Сколько? Да девятинка. Здесь? Троечка. Здесь? Ну, один где-то. Здесь? Девяточка. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Здесь? Выдох. Это вот все подвинулось, как у нас хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Вот здесь у нас все вправо ушло, а здесь влево один позвонок. Вот, все. вот и все. Вот умничку Немножко. Зубки жа. Пришла ко мне разрушенная. Сейчас поищем. Все, молодец. Вода. Пускай, пускай, пускай. Вдох. Вода. Да, да, да вдох. Болит. О, Все болит. Так, да, вдох. напряженная вся правая сторона. Все Ну-ка, сюда Наедим-ка Все так бузительно лепит Какая, Пять лет сломанная Тут сейчас Куда ломать-то? Давай, вдох Давай, мой сладкий Давай, вдох Вот и все, молодец О, там жесть Все, все, все Телефон будет меньше разговаривать Бузит она все Водох Умничка да? вот. Водох Вот умничка Здесь Немножко электричеством в руки стрелим да, Вдох глубокий Уга. В одну руку или в две Не поняла О -о -о -о. И от крестца у нас идет такая как железная дорога и по этой железной дороге летит вот этот вот сигнал, то есть вот что такое боль? Это электросигнал, он такой, как белый пучок света, белый электросигнал в мозг. И когда он долетает отсюда, мы чувствуем боль. А когда он не долетает, мы не чувствуем боль. И каким образом мы с вами экспериментируем? Мы с вами представляем, что на пути этого электрического, этого пучка света построили огромную кирпичную стену толщиной 2 метра. Такая огромная стеня. Раз, и мы начинаем ее строить. Да, да, да, слушай меня, представляй да? Ее начинаем строить, эту стену И когда пучок долетает до этой стены Он разлетается в дребезне. И сейчас мы На счет 3 мы построили Железную дорогу Почувствую да, Вот она, железная дорога идет такая От крестца, от всей боли На счет 1 мы строим железную дорогу На счет 2 Мы строим стену из огромных кирпичей и насчет 3 у нас происходит мы не чувствуем ни более ничего весь электросигнал весь пучок разлетается об эту стену О. вот и все О, молодец Умничка. все, точки нажимаем по бальной шкале оценка, хорошо? Оценка. Нормально. Здесь оценка? Здесь ноль. А здесь? Один, наверное. Здесь? Здесь ноль. Здесь? Ноль. Здесь? здесь ничего нет. Здесь ноль. Здесь ноль. Здесь ноль. Не стал повер. я Красивенько, приехал. Вот и все, сейчас уедем еще крашим. Ой, хорошо. Жень, сейчас пойдет, зарбьет ключом. Мить мыть перестань. Дыши, машин, Дыши, Дыши, дыши, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши, дыши, там больше спаун с той стороны. Размазал, да? Ну. ну и хорошо. как нельзя. Раньше кривой час был, сейчас я вам его выровнул, больше такую привычку не применяю. Не знаю, еще большой вопрос, будет ли тянуть, может и не будет. Но пока мы свою нервную систему за счет восстановления микроэлементов не восстановим, вот этого дальше работать мне с вами больше работать нельзя. Если вы надумаете второй раз, не раньше, чем у вас ферритин придет в норму. Вот когда он будет 70 единиц, тогда планируйте. Не будет? Извините. Я 70. вас не возьму. 70 он должен быть у женщины. не 50? Нет, 70. А дочь когда родить можно? Да сначала надо заниматься с поликистозом, совсем всеми Есть у нас почки с детства болят, песочки есть в почках. Есть поликистоз на почках, есть на яичниках. Уже удаляли? На яичнике удаляли, на почке на, на одном месте стоит. уже Смотрите, поликистоз почек и печени, это одна смысловая линия. А поликистоз яичников – это другая смысловая линия? Ну, сделали в 16-м, больше ее не было. Гормональные. Да, было. то есть если да. мы сейчас да. в данный момент ставим в приоритет репродуктивную систему, да. да, я вам перечислю, какие гормоны нам нужно будет сдать. Потому, потому что гормоны, они, они обновляются каждые 3 месяца. То есть если вы сдавали год назад, например, это уже все. Для нас это ну, актуально. Да, да, да. да, то есть я скажу, да, какие нет. гормоны нам нужны. УЗИ, посмотрим. Если если, да, если проблем с маточными трубами, например, нет, то просто посмотрим флору. То есть, да, обычно смотрим инфекции, трубы, гормоны, УЗИ. То есть вот эти вот критерии. Вот. И уже на основании этого делаем вывод, какую сопроводительную фитотерапию мы можем предложить в данном случае. Если вдруг будут какие-то предпосылки, ну, допустим, в помощи грамотного гинеколога, я работаю с гинекологом, продуктологом из Москвы. Очень хорошая женщина. Она вот занимается, ведет возрастную беременность. Ну, вот она, Это именно вот ее то есть сложный случай, Залина Витальна. Мы с ней в паре работаем. Но она, Я просто не имею права назначать, например, медикаменты, какие-то гормоны. А она, как гинеколог, она может в дополнение к травам, но она не назначает какие-то агрессивные, допустим, сразу да, антибиотика или какой-то гормон, там суперстимуляцию. Как правило, поликистос почек и печени, он... Неагрессивный, я вам так скажу. То есть вот он как есть, его мы рассматриваем как, так сказать, врожденную структуру. То есть особенность этого человека. Нужно следить за другим, не за поликистозом. Главное, чтобы не, было, не была печень увеличена. Главное, чтобы Нет, печень увеличена, я уже желчный пузырь сохранен. Да. Главное, чтобы не было в нем застойной желчи, пристеночной, конкрементов, ну то есть как песок и камушки, песок. да в печени. Про почки надо следить тоже, чтобы не было застойных процессов воспалительных. Если песочек есть, то неплохо было бы его оттуда выгнать. Ну, делала я УЗИ почек. Мне говорят, потому что у меня всегда они болели почки. Угу. Она, она мне говорит, что у вас прекрасные, красивые почки. А, ну, почки болели. Они а что, инфекцию болеть. диагностировали какую-то или что? Почему болели они? Или врожденная патология какая-то есть? Что говорят? Никто, ничего. Ничего не говорит. А вот с этим надо разбираться тоже, почему почки да, беспокоили, а получается по клинической картине они ничего не находят. Сейчас они как-то не стали беспокоить, а вперед они беспокоят, так как я жила в таком ну, жизни, когда поднимала много тяжелого, работала. И вот тогда угу. они очень... Может, могли. опущение почек тоже? А да? Опущение было. Есть, есть. Опущение почек оно очень сильно беспокоит. Потому что у меня ребенок, допустим, вечно таскал. Они меня уже Ферритин 17. Ферритин надо поднимать. Это ваша жизненная сила будет. Когда поднимет ферритин, у вас энергия будет. Ферритин для женщины, это не только, знаете, вот, ну, ой, у меня низкое железо, да, питание всем органам и тканям. Понимаете, то есть вот... Нет питания. Чем вот нельзя. она сделает, вы жизнь увидите. Ну вот. просто у нее норма 70, она, а у нее 17. Ну да, для женщин, чтобы женщина нормально себя чувствовала, чтобы не было перепадов настроения, чтобы не было вот, вот такой вот она... плаксивости, то, что... ломки волосы ногти, а главное органы. Если органы какие-то есть с патологиями, они не получают резервы организма для того, чтобы исцеляться, понимаете? То есть не происходит вот это вот обновление Железо это у женщин Это двигатель прогресса, так сказать То есть за этим надо следить Про Продуктами его никак не поднимешь С поясницы ее до конца не могу сделать Почему? У нее даже манера говорить какая. Я быстренько двигаюсь и туда вот как ринусь. Я говорю, а для чего вы резко что-то делаете? Нет нужды в этом, да? А она делает это. Она почему-то для себя решила, что нужно вот это делать резко. А раз она резко делает, она в этот момент свою спину не бережет. Например, я ей до конца поставить позвонки не могу. потому что сейчас я поставлю их, а она сейчас придет и вот на своей волне она что-нибудь опять дернет. Мобилизация произошла, да? их Мы их как бы подвинули, мы их в нормальное положение поставили. И организм выдохнул все хорошо разошлось а потом это получается у нее не знаю там с детства наверное они смещенные уже поставили она выдохнула хорошо и опять она забылась она поясничку не стала держать лопатки не свела что-то быстренько ведро там что нибудь полы помыть там что нибудь раз перетащить ребенка там вы поднять быстро там дернуть что-нибудь все до свидания он прям раз чуть, -чуть сместиться и у нее будет стресс мне этого допускать нельзя немножко раздвинул я с ней немножко немножко их чуть-чуть, еле-еле поставил на место Только из-за того, что у вас такие детки Раз... И только из-за того, что у вас эмоциональное состояние, озадушенное вашим нехваткой ферритина. Пока ферритин она не восстановит, мы ее брать не будем. Ну, понятно. Я говорю, вот а, такая да. ситуация. Но я вам просто скажу вам, как мужик мужику, <сёк> вы жизнь увидите. У вас Нет, жена у нас, появится. Нас как вы поймете, жизнь. что она бывает другой. Обратили внимание, наверное, там границы какие. Ну, в разных лабораториях по-разному, например, от 10 до 120. Ну, как правило, норма ферритина. Вот в а у них написано, что должна у меня 50 быть. Я пиявки делала, мне легко было. Ездила тоже типа А вам не нельзя в ну, пиявке сейчас стоять? Ну, сейчас вам, не вам надо. Вам нельзя не делать. Не, вообще. с таким, таким филетином. Ну, вам нельзя было, делать. То, что он вот так ну, это он спазм да, с мышц снял, да, поверхностные да, мышцы, да, да, да. да. А вообще при таком филетине ни пиявки, ни не ни книги нельзя. Первый раз, когда я себе прокапала, купаюсь в ванной, вышла ни одного волоса. Это у меня шок, я смотрю, и где. <laughs> то есть, ну, сразу питание получили, волосы, ни один волос не выпал. Подпишитесь на наш канал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 Oh, oh,